Небольшая, но очень уютная студия со своей изюминкой. Друзья, всем привет! Начал свой обзор э, с куртного проспекта в районе Бытха, где стадион сейчас свернул на улицу. 20-я горно-стрелковая дивизия, с правой стороны микрорайон Бытха, с левой стороны район Яна Фабрициуса. И сейчас покажу вам действительно... Небольшую, но очень уютную студию со своей изюминкой. Поэтому кто ищет небольшую и недорогую квартиру в Сочи, досмотрите это видео до конца. С правой стороны была девятая гимназия, с левой стороны МФЦ Хостинского района. Пока буду ехать, нам ехать на самом деле километра два, может быть, два с половиной это максимум. Буду давать некие комментарии. Справа большой магазин муравей строительных материалов. Тут всякие магазины, пятерочка, магнит и так далее, так далее. Здесь вот детский медицинский центр был с правой стороны. И сейчас мы уже подъезжаем к дублеру Куротного проспекта. За что я люблю Бытху, в любую точку Сочи можно добраться абсолютно без пробок. Собственно, также и с той самой квартиры. Если бы мы свернули направо, мы бы ушли на дублер Куротного проспекта, а с дублера в любую точку без проблем. В любую точку Сочи. Если мы уйдем туда направо, то мы приедем в сторону Адлера. Вот здесь сейчас перекресток. Направо и сразу налево это будет улица Тепличная, которая приведет вас к жилому комплексу Министерские озера и микрорайон Макаренко. Макаренко это уже центральный район Сочи. И также направо можно уйти и уехать на дорогу Обход Сочи и, соответственно, Адлер. А сейчас мы едем по улице Транспортная. И мы уже почти приехали в Обратите внимание, и с левой стороны, и с есть тротуары. А это значит, с той самой квартиры до моря можно дойти пешком. Сейчас я вам точно скажу, сколько это будет в километрах и метрах. Ну вот, мы почти приехали. Сейчас мы сворачиваем налево на улицу Вода Раздельная. И вот здесь обратите внимание, значит, с левой стороны была сразу автобусная остановка. И если у вас нет автомобиля, или если вы физически плохо подготовлен, то вот тут вот видите такой пригорок, есть лесенка. По-моему, 107 или 117 ступенек здесь мы насчитывали. В общем, мы приехали в жилой комплекс «Немецкий квартал», который состоит с 16... Я уже сбился со счета, сколько же домов построил данный застройщик. На самом деле, застройщик жилого комплекса «Немецкий квартал», он же весенний, в смысле и весенний в том числе, застройщик с хорошей репутацией. В общем, мы приехали в студию со своей придомовой территорией, будем смотреть вот в этом доме, который находится по адресу водораздельная 16. А слева, справа – это все места общего пользования, то есть парковки. Здесь нет никаких лягушек, никакого самозахвата. То есть, вот вы приехали, где увидели, там и припарковались. Итак, значит, я приехал снизу. Там у нас немецкий первый, немецкий второй, немецкий третий, немецкий четвертый. Вот здесь вот на этой горочке стоят немецкий квартал. Вот тут такая небольшая беседочка есть. Это просто из плюсов. Да, буду отмечать и плюсы, и минусы. Значит, вот здесь метров 30, наверное, там установлена мангальная зона этой зоной пользуются, соответственно, жители немецкого квартала там, откуда начинались ступеньки рядом прямо э, сетевой магазин то ли пятерочка, то ли магнит, не помню, то есть такой большой это все, я к вопросу инфраструктуры смотреть, квартиру будем вот в этом доме я сейчас покажу что тут еще есть интересного? Ну как вы обратили внимание, дом стоит на горе. Вот. Парковки все это общие. Повторюсь, нет такого, что кто-то тут что захватил. Там за домом тоже есть парковки. Давайте, кстати, сразу покажу, чтобы понимали. Более подробно, лучше понимали, где мы находимся. Если мы поехали чуть-чуть туда еще по улице Транспортная. Мы приехали, мы приехали в соседний квартал, да, где жилой комплекс, вот, весенний, потом вот там вот этот, как его там, лесное, отель, кстати, такой неплохой, вот, и там дорога ведет, она приведет вас к сельскохозяйственному рынку, он находится вот здесь, и также есть дорога, которая идет вот за этими немецкими кварталами, сейчас тоже ее покажу, вон она, бетоночка, и эта дорога выводит вас, а на на Янофабрициуса, собственно, там, где находится сельский хозяйственный рынок. Я это все веду просто к вопросу развязок, насколько они здесь на хорошие. То есть вы по транспортной улице можете уехать в любую точку города без пробок, там на тот же дублер, на обход Сочи, либо вот поехать по этой дороге и приехать на улицу Фабрициуса. Немецкий квартал, он на самом деле утопает в зелени. Вот, здесь есть такая небольшая детская площадочка. Ты лучше года, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Вот так. Видите, здесь всякие присказки такие вот. А там все это лес, лес. Национальный парк. Это немец четвертый. Вот, а мы будем смотреть в третьем. Они со статусом квартира сразу хочу сказать вот а дальше уже там 5 6 7 вот они все идут то есть там вот их целая целый квартал немецкий целый немецкий квартал вот эта дор дорога вот она видите совсем неровная она вас приведет на улицу яна фабрицуса ну на этом небольшая экскурсия по немецкому кварталу заканчивается, и мы идем смотреть небольшую, но очень уютную квартиру со своей изюминкой. И ремонтик прям такой хороший, на мой взгляд. Но вот этого магазина я здесь не обнаружил. Смотрите, наша студия, она просто будет утопать вот в этой зелени. Классно, смотрите как. Это если вам понадобится отремонтировать одежду то пожалуйста вот прям здесь по соседству вы можете это сделать значит два входа в дом мы сейчас будем заходить со второго этажа квартира у нас находится естественно на первом этаже потому что у нас есть своя поддомовая территория, такая лавочка. Мы зашли и попали на второй этаж. А квартира у нас находится на первом. Спускаемся на первый этаж. Здесь света, соответственно, Ой, камера. Заходим. Так, свет включу. Сразу хочу сказать теплые полы по всей квартире, коммуникации центральные, статус квартия двухконтурный газовый котел, поэтому коммунальные платежи будут минимальные. То есть такая вот прихожая, значит совмещенный санузел, остается все, стиральная машинка, даже халат можно оставить. Ванна, как многие из вас любят, душевая кабина. Вообще все чисто и аккуратно. Второй телевизор тоже можем вам оставить. Она 18 квадратных метров по документам. Самое интересное это впереди. Вот, 18 квадратных метров, высокие потолки. Повторюсь, двухконтурный газовый котел, поэтому коммунальный платеж будет минимальный. Диван раскладывается. Квартира не жаркая. То есть вот вы открываете шторку. И у вас вполне себе прям такой неплохой вид. Сейчас прибавлю еще камеру, увеличу. Тут холодильник, наверное, 1050 стоит. Но это просто такие важные, на самом деле, моменты. Достаточно вместительный шкаф. Вот вы выходите и попадаете на свою территорию. Вот такая лаунж-зона, видите, можно присесть вот так. Посидеть, не знаю, чего попить. Колянчик покурить, не знаю, там, пивко, да все что угодно. Вот, значит, граница у нас идет вот по эти цветочки. Вот они. У соседей, вот тут видите, такая качалочка. Вот. Там куда-то они выходят, не знаю куда. Вот. вот, так все утопает в зелени, в цветочках, в газончик. Тут можно посушить белье. Вот, такой есть естественный навес. Вот, и все это хозяйство стоит... 5 миллионов Ну и также зайти и выйти можно с первого этажа Вот вы заехали, припарковали, допустим, свой автомобиль И сразу зашли в подъезд Забыл сказать, что в квартире остается абсолютно все Также в квартире имеется кондиционер В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах И товарищи со злыми языками, вы уж там в комментариях Будьте, пожалуйста, по сдержанию Да, 18 метров за 5 миллионов, но есть своя придомовая территория. Ничего приличного нету сейчас за 5 миллионов. Вот кто, кто реально сталкивается, тот понимает, о чем идет речь. А тот, кто сидит, там анализирует, смотрит всякие авито, фейки там и так далее, говорит, что куча предложений. Ну, оно на самом деле не так. Вот когда вы начинаете искать что-то, вы сталкиваетесь с тем, что выбрать-то и нечего. А тем более со статусом квартира, а тем более в бюджете 5 миллионов, где пройдет, я думаю, любая ипотека. В общем, Звоните, пишите с удовольствием, подберу вам тот вариант, который подойдет вам по всем вашим требованиям. Если вы еще не подписаны на мой канал, подпишитесь, не пожалеете. Дальше будет много всего интересного. Не забудьте там поставить лайк или дизлайк. Также много всего интересного в Инстаграм. На ну, меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.